Всем привет, и сегодня мы поговорим про аудит системы. Довольно часто у нас приходит запрос от заказчика, у которого уже идет проект или существует определенная система. Наверное, вам, адресуют они нам эту информацию, нужно для начала сделать аудит системы. И в этот самый момент возникает несколько вопросов. А какой аудит вы хотите? И на этом заказчик обычно такой, а про что вы? А давайте попробуем разобраться, о чем мы спрашиваем, когда задаем этот вопрос. Во-первых, есть технические аудит системы. Это когда разработчики проверяют, как написан ваш код. Это никак не связано с предметной областью. То есть, неважно, какую функцию он выполняет, проверяется только то, насколько корректно оформлены доработки. Прокомментирован ли код? Указано, для какой задачи или бизнес-цели, ссылка на техническое задание или задачу в джире. Вот это все делает разработчик. Второй аудит системы – это когда проверяется предметная область. То есть, соответствует ли программное решение тому требованию или техническому заданию, которое было на входе. И из этой формулировки, как вы понимаете, у вас в принципе должно быть требование. То есть получается иногда так, что скажите, а правильно ли работает наша система? Мы говорим, а правильно относительно чего? И вот это относительно чего, это какой-то документ с вашими требованиями. И если его нет, то сказать правильно или неправильно как бы невозможно. Ну по той причине, что для разработчика, что 2 плюс 2, 4, что 2 плюс 2, 6. То есть, если 2 плюс 2, 6 по какой-то логике или в какой-то системе счисления должно считаться, то и то, и то значение верно. То есть, мы должны сказать, что вот в арифметических операциях ты должен регулироваться десятичной системой счисления. Это тоже инструкция. И это простой пример. Да? Для более сложных примеров, как мы учитываем запасы или каким образом у нас считаются налоги, все это должно чему-то соответствовать. Иногда под аудитом подразумевают аудит бухгалтерского учета. И это не та задача, которую делают наши аналитики или разработчики. Аудит бухгалтерского учета – это задача аудиторской компании. Именно она проверяет корректность вашего учета и соответствие его каким-то государственным нормам. Мы же можем проверить, с каким запросом вы можете прийти к нам. Это «А соответствуют ли все наши документы?» каким-то определенным движением что имеется в виду К примеру, у вас документ создает определенные проводки технически можно в определенном документе при ряде условий запретить создавать какие-то проводки или там менять в них суммы и вот мы в свою очередь технически можем проверить а для всех ли документов системы существуют такие движения по бухгалтерскому учету? Или по другим регистрам? Не отличается ли проведение одного документа от проведения однотипного документа с какими-то другими параметрами? Еще одной областью, под которой называют «сделайте нам аудит системы», иногда называют «аудит проекта». И это тоже немного другая область. Здесь обычно бизнес-аналитики с нашей стороны анализируют, а насколько корректно вам провели определенные этапы. То есть правильно ли выполнено моделирование, то есть учтены ли все требования, которые вы хотите реализовать. Второе, правильно ли... Ну, Нельзя говорить о правильной, конечно, у каждого своя методология оценки. Про методологию оценки в нашем канале э, очень много различного видео. Это и трехточечная оценка, и выступление на ERP-форуме, где э, несколько оценок. Все мы их приложим вот здесь в описании. Сейчас мы про другое. То есть у вас уже провели экспресс-обследование или написали какое-то техническое задание. Вы смотрите в эти документы, а там сумма, которая вам... Морально неприемлемо или в принципе не нравится. И в этот момент вы начинаете идти к другим партнерам и спрашивать, вот здесь корректно? Иногда это подается, конечно, под видом тендера. Вот у нас тендер, вот возьмите документ и сделайте нам оценку того, сколько это будет стоить. Но... Качественнее и наша рекомендация подходить к этому более правильно, потому что таким образом, если вы просто отдадите этот документ и неправильно сформулируете цели аудита того, что нужно сделать, вы получите еще больше неопределенности. Кто-то поставит вам больше, потому что прочитает его по диагонали. Кому-то в принципе непонятно, какую концепцию закладывал текущий партнер туда, и вы получите или меньшую значительную оценку, или наоборот значительно большую. В-третьих, у каждого партнера совершенно разные методы тестирования. Это вообще отдельная большая тема, про которую у нас будет отдельный цикл Видео и статей, каким образом есть функциональные тесты, интеграционные тесты, нагрузочные тесты и так далее. Но об этом всем не сейчас. А для чего сейчас я об этом говорю? Потому что когда вам выполняют оценку, методы того, как они будут тестировать ваш функционал, сильно влияют на объем работы. И что вкладывается в эти часы, вы на самом деле не знаете. Поэтому сравнивать два этих числа... В принципе, некорректно. Две оценки разных партнеров. Вернемся к тому, как это сделать более правильно с нашей точки зрения. Если, в принципе, вы выполнили какой-то набор функций, то есть сделали экспресс-обследование, или написали функциональные требования, или написали техническое задание, эти все документы действительно можно верифицировать у другого партнера. На то может быть много различных причин, вы не сошлись морально с этим партнером, или партнер, вы его заподозрили в том, что он будет увеличивать стоимость. Ну, то есть, какие-то есть на то причины, мы сейчас не про это. Но тогда желательно не проводить отдельный тендер, а так и формулировать задачу. У нас существуют вот такие документы. У нас есть вот такая оценка, потому что у нас почему-то, ну, хотя понятно почему, любят не показывать эти документы. То есть как будто бы у нас от этого должна поменяться, поменяться отношение к оцениваемому объекту. И сказать это корректно, и если корректно, то почему, и если некорректно, то почему. И сделать это не просто в рамках тендера, потому что на вашу задачу тогда выделится ну, 2 часа, может быть, 4 часа оценочных специалистов, и за это время невозможно погрузиться в документ, в котором 50-60 страниц. И желательно сделать это вот мини-проектом на несколько дней, чтобы и аналитик, и разработчик, и, если необходимо, архитектор включились в эти документы и полностью корректно проверили. Поверьте, на начальном этапе, эти затраты компенсируются с лихвой в рамках всего проекта. И на самом деле нет никакой цели занизить время, которое нужно для его выполнения. Наоборот, очень многие, как показывает практика, изначально занижают его. И когда делаешь аудит, ты говоришь, вот у вас есть оценка там, 100 единиц, неважно. Тысяч, миллионов А на самом деле ваш проект стоит 200 единиц И когда вы потратите первые 100 У вас в середине уже не будет выбора, что делать Точнее он будет, но он будет в обе стороны неприятный Либо тратить еще 100 Либо, собственно говоря, вот эти 100 просто испарились. Получится ситуация как с Конкордом, если помните. Когда его достраивали, надо было еще 3 миллиарда, чтобы это закончить, но смысла в этом уже никакого не было, хотя его так и закончили. Из всего вышеперечисленного, если взять один вывод, то прежде чем спрашивать про аудит, поставьте себе задачу, что вы конкретно в результате этого аудита хотите получить. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда аудит это лишь Возможность справиться с какой-то неопределенностью. Сделайте нам аудит, а ты начинаешь спрашивать зачем, и внятного ответа нет. Поэтому главная задача, которая может стоять перед аудитом, это прежде всего сформулировать цель того, что вы хотите получить на выходе. Для чего вы это делаете?